Пора идти Как хорошо Мне шепчешь ты. Тобой, как сказки я Ночь провела Теперь боюсь смотреть Тебе в глаза Я хочу Тебе все сказать Но мешает мне Говорить глаза О, эти глаза Словно два луча Завстревают Сразу слова ты смотришь ты на меня глаза, в эти глаза, словно два луча. Ты молода, ты хороша, да я люблю. Уж не верну, я виноват во всем, прости, забудь. Я хочу тебе все сказать, но мешают мне говорить глаза, о эти глаза, словно два луча. Растывают сразу слова, если смотришь ты на меня глаза, В эти глаза, словно два луча.